Хорошая доктрина и кинхисацию одним ударом на повал. Вообще, конечно, это завораживает. Вы только представьте. Вы доносите до тела противника свой кулак или ногу, попадаете по нему, и противник падает замертво. Ну или просто не может дальше продолжать бой. Ну, нет ли квинтэссенция поединка? Шикарно, да? Ну вот, чем я дольше на эту тему задумываюсь, тем больше понимаю, и представляю, что не совсем что эта доктрина и идеалистична, не совсем она работает. Давайте представим такую банальную ситуацию. Вот люди тренируются между собой. Ну, предположим, что традиционщики и ортодоксы не участвуют в соревнованиях и поединках, аргументируя ситуацию эту тем, что карате было изначально придумано как Art of Killing. И поэтому соревнования просто невозможны. Любые приемы приводят к увечьим, летальным исходам и так далее. Ну, как же и к рехисацию, это же понятно. Но смотрите, тем не менее, есть такая ситуация в карате, когда люди отрабатывают какие-то техники в парах. То есть обусловленные вещи. Ну, один делает определенную технику, например, носит удар в гурлу, а второй, зная об этом ударе, соответственно, совершает защиту от удара в голову. Причем первый должен наносить удар со всей силы, как только есть, потому что э, уж если свободных поединков нет, то по крайней мере обусловленную тему он должен делать ну реально, иначе совсем будет все просто профанировано. Если уж спарингов нет, нет свободного поединка, где все может быть просто ужасно, потому что противника можно подловить на удар, попасть и убить его, да, и кинтесаться уже. Вот. Здесь все. Один знает, какая будет атака, другой знает, какую применять будет защиту. Причем тот, кто атакует, почти всегда знает, каким образом будет защищаться против него значит, оппонент. Если это, предположим, так, такие техники, как кихоны понкумите или джуи понкумите. Вот. Но может и не знать, потому что только тот, на кого нападают, может знать, какая будет атака. И будет применять соответствующую технику защиты. В более продвинутых вариантах он будет знать только уровень атаки. Ну, то есть, джудан, чудан или гидан. И, соответственно, применять любой вариант защиты. Получается как бы полусвободная уже тема. Но везде, в любом случае, подразумевается, что противник совершает одиночный удар, а не серию приемов. Вот. Есть, конечно, такая тема, как гухон кумите, санбон кумите, но там совершается не серия приемов, а на каждый шаг ногой да, совершается техническое действие. Поэтому это не град ударов да, летящий. Вот. Поэтому как серию приемов мы рассматривать это не можем. Любой гухон кумите, санбон кумите – это набор из ипонов кумите, просто сложенный в такую вот а, в цепочку. Ну так вот, самое главное, к чему приходим. Представьте себе такую ситуацию, что тот, кто бьет, он должен наносить атакующую технику максимально хорошо. Идет аттестационный значит, экзамен какой-нибудь, и сводятся два совершенно разных оппонента. То есть не те, которые работали с друг другом в зале, друг к друг другу хорошо приспособлены, они прекрасно представляют, как будет действовать один у другой, они могут заранее определенным образом как-то договориться, они друг друга вообще не знают. И от того, насколько хорошо они продемонстрируют свою э, технику, зависит то, как будет сдан экзамен. Дантест ли это или экзамен на Q, но рассмотрим лучше дан тест, чтобы это были уже мастера реальные, у которых и кинхисацию. Ну, мы же помним, о чем у нас идет речь. Ну и вот, тот, кто бьет, наносит удар максимально быстро, максимально эффективно, с максимальной силой. И на секундочку просто предположим, а такие ситуации бывают, что защищающийся защищается неэффективно. Либо он выбрасывает блок, там, агиуки, например, или Учуки, или сотуки, раньше или позже, то есть, ну, позже. Сделал блок, но удар уже достиг тела. Главное, ну, если это еще тело, а если это голова. И вот как не здесь должно что произойти? И кинхисацию должно здесь произойти. Понимаете? Потому что если мы хоть на миг допустим, что тот, кто бьет, осуществляет максимальной степени контроль, то есть увидит в самый последний момент, что противник не защитился, и остановит свою руку, не донося ее до мишени, это будет говорить о том, что удар-то он на самом деле не наносил, он был все время готов к тому, чтобы восстановить этот удар. Но, соответственно, этот удар не мог бы быть в полной мере эффективен. Да? Потому что удар должен был быть сокрушительный. Он должен был наносить удар, который приведет к чему? К инхисацию. мы же помним. да, вот. Но этого не происходит. Я сам много раз видел на дан-тестах, на кью-тестах, да что там говорить, не то что видел, я сам бил, и меня били. И попадали, промахивались, и все такое прочее. Ничего не происходило о тотальном. Ну, ребята, где? Или вы считаете, что... Ну, вот мне вот сейчас вот 44 года. У меня пятый дан традиционного карате. Я занимаюсь всю осознанную свою жизнь в карате почти на макиваре. Я разбиваю доски пачками, ломаю кирпичи, удар мне действительно очень сильный. Если я действительно захочу ударить человека, и я по нему попаду, то это будет действительно сокрушительная техника. Реально. Понимаете? Но тем не менее, вот в таких ситуациях, когда я попадал по человеку, и по мне попадали такие же, как я, ничего фатального, в общем-то, не происходило. Понимаете? Ну и где здесь икинхисацию? Или вы думаете, что другие мастера, которые, э -э, вот которые другие, которые просто говорят о том, что у них икинхисацию, они способны на что-то большее? Ну, давайте сейчас отбросим всех каких-то патриархов, там, э, таких вот, которые там ортодоксы, которые там главы школ, там, и не будем про них говорить. Там, пусть они будут идеализированы, э, такие типа небожители, и у них все отлично получается, они там действительно могут пальцем тронуть, и будет и кинхисатсу. Ну, кто говорит об икхисатсу? Об кинхисации очень часто говорят те, кто, кто являются адептами, занимающимися в России в той же самой, в разных самых школах, и которые говорят, мы не будем участвовать в соревнованиях, потому что будет страшное что творится твориться. Ну вот, я говорю, видел я, не получается ничего страшного. Поэтому каждый раз, когда вы услышите, что вам какой-нибудь товарищ будет говорить, что он потому не участвует в соревнованиях, что боится, попавший, попав, вернее, по своему товарищу или там оппоненту наоборот его травмировать, к летальным там, летальные могут быть исходы, все это фигня. Потому что, во-первых, если он во время ну, экзаменационных или товарищеских каких-то вещей, отрабатывая кихонку Мете, Умел останавливаться на руку, он умеет это делать и, сделать и на соревнованиях. Если он не отрабатывал это, и они работали только смертельные техники, то и во время дан-теста, экзамена любое попадание будет вести, должно вести к смерти. Вот и все. Вот здесь голимые противоречия. И эти противоречия неразрешаемы. Чем дольше времени проходит, тем я больше понимаю, что они не решаются абсолютно никак. Вот так вот, друзья. Я советую вам на эту тему задуматься. Думаю, что когда вы проанализируете это, то вы поймете, что и может быть. Но, для, но не каждый прием к нему приводит абсолютно. И точно такой же и кинхисацию может быть в обычном спортивном поединке, если будет нанесен четкий, точный и сильный удар. Вот так. Понятно, друзья. Там идут, похоже, мне надо закончить.